Комментарий главы Минпромторга о том, какие предприятия будут работать в официально назначенные рабочие дни, узнайте в нашем следующем сюжете. Глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров дал комментарий о том, какие предприятия продолжат работу в официально объявленные президентом Владимиром Путиным нерабочие дни. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в нерабочие дни официально продолжат работу системообразующие предприятия, производство непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ритейл. Но что же сказать о тех, кто останется дома? Что станет с бизнесом и остальными структурами? Получат ли они какие-нибудь привилегии за промежуток нерабочего времени? Об убытках, которые получили бизнес структуры подробнее рассказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. В целом по стране, если вот эти данные распространить на страну, по потере оцениваются примерно 4 миллиарда рублей в сутки и соответственно в расчете на двухнедельную паузу, на двухнедельные нерабочие дни это порядка 60 миллиардов рублей. О том, что может произойти, если правительство не ведет меры поддержки для бизнеса и как в перспективе это может отразиться на бюджете страны, прокомментировал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Это приведет к социальной напряженности и это э, снизит и без того низкую покупательную способность населения, э, что также негативно. Также хочется отметить, что россияне смогут покупать все товары первой необходимости в объявленные карантинные дни. Амир Ахтямов, Универньюз.